Peugeot 408 всем привет подошел период смены охлаждающей жидкости интересно что по спецификации в Peugeot вроде как залита охлаждающая жидкость G12 там может G12+, у которой срок службы 5-7 лет но официалы рекомендуют заменить ее после 3 лет эксплуатации Ну теоретически вроде как Должна меняться через три только обычные антифриз на этиленгликолевой основе. Посмотрите, после антифриза G12 остается вот такой налет. Как будто это не новые технологии, а дерьмо какое-то. Ну, почему как будто тоже вопрос. Он розовый, как и положено, был когда-то. На это ТО официалы даже не стали доливать антифриз. Сказали, что надо менять, иначе будет хана. Хана будет печки, а потом и помпе. Хотя 3 года это не 5 и не 7, но сказано, сделано. Итак, почему я не люблю корбоксиальные антифризы, вы можете посмотреть на моей страничке, там, где проверяем качество антифриза. Сейчас я даже проверять не буду, потому что и так видно, что это говно. Там все подробно написано, как проверять, что проверять. Ссылка есть под видео. Итак, а дальше идем по Peugeot. Как снимать впуск? было сказано еще в видео про то, как я снимал аккумулятор в плейлисте про Peugeot, там есть это все про то, как снимать корпус фильтра было сказано в видео про то, как чистить или заменять воздушный фильтр на Peugeot все это лучше сделать до начала смены антифриза придется подлазить вон туда можно обойтись без этого, но лучше все-таки добраться до тех дебрей Потому что это шланги идут на печку, а печка больше всего засоряется от грязного антифриза. Ее лучше промыть и продуть. С помощью вон той пипочки можно продуть воздухом и сбросить еще часть антифриза. Система охлаждения у Peugeot достаточно разнесенная получается, потому что бачок справа, потом патрубок проходит по низу. Здесь врезается в радиатор, здесь еще какой-то гусак от воды. Ну, само собой на охлаждение коробки, наверное. Там на печку. Здесь разветвленный термостат. Ну, можно, конечно, озадачиться и все это по отдельности промывать. Но сейчас не тот случай. Многие просто не озадачивают. Сливают то, что можно слить с нижнего патрубка. Он там, он в центре. Несколько раз промывают и заливают новую жижу. Я выбираю золотую середину, добрался вон до того воздушника все-таки, оттуда продул, что можно, выдул какую-то часть жидкости из печки, здесь все стекло, пробулькало. Теперь все закрою и несколько раз промою водой. Ну, то же самое. Это смысла нет показывать видео, что там шланчик снял, слил воду. Но скажу одно, вот эти патрубки... Это по лансеру опыт у меня Очень хрупкий и ничем не появится потом То есть если, не дай бог, вы когда будете снимать шланг Лопните патрубок или надломите его То придется менять целиком радиатор Потому что он алюминиевый, не появится Крышку отдельно вы фиг найдете Будьте аккуратны, нежно придерживайте Не сломайте Снимать и мыть расширительный бачок я не стал И вам не советую, потому что на улице минус как ни крути, пластик он хрупкий, и сейчас можно натворить делов. Остаться без машины просто барботажем воздуха. Побулькал там, что что-то смыл, что-то осталось. Пока хватит. Со спускного отверстия можно назвать его воздушником. Потихоньку стекает непонятная жидкость, больше похожая на остатки старого антифриза, чем на свежий. Ну пусть пока течет. Как светлый потечет, можно будет закрывать. Начинаем заливать нормальный антифриз. После того, как выйдет весь воздух, вода, и пойдет нормальная желтая струйка из воздушника, можно будет его закрыть тоже. К сожалению, YouTube довольно жестко относится к скрытой рекламе видео, поэтому я не буду говорить, каким антифризом я пользуюсь, вернее концентратом. Вы можете посмотреть об этом на страничке моего сайта, где написано про антифриз. После того, как долили антифриз до уровня, надо завести машину и потихоньку начнет уходить уровень, придется подливать, потому что радиатор заполняется в последнюю очередь потихонечку, скорее всего после того, как вы проедетесь, ну или я проедусь. Уровень антифриза упадет, придется подкорректировать. Но на это у меня есть запас. Кстати, зашло не очень много. Порядка 4,5 литров я ожидал чуть, чуть большего. Тем более плюс использования именно концентрата в этих условиях, потому что сейчас концентрат смешается с водой. И если бы это был бы обычный антифриз, то это сильно увеличило бы температуру кристаллизации. В данном случае это концентрат, и ему пофиг на это. Убедившись в отсутствии протечек во всех местах, которые открывались, можно собирать двигатель, то, что было разобрано, и радоваться новому чистому антифризу. Оказывается, я пока все это делал, прочитал этикетку на своем любимом концентрате. Он соответствует всем нормам, начиная от G11, G12, G122, G13. Раньше такого не было. В общем... Можно вполне заменить антифриз самому. Дерзайте, сэкономите порядка тысячи-полторы рублей. И плюс еще сможете залить то, что сами хотите. Не забывайте подписываться. Там в плейлисте Peugeot постоянно появляются новые видео, а то можете их пропустить. Давайте, удачи, пока!